Guys <laughs> Да. Я приду, когда зацветет весна, И покрасит просто вы собой благ.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 слышно? Хули, это не дома а? с шмотки Если это не любовь, тогда что, дед? я открываю балтику, небираю братику Цены и спальчиков депутат. Наша башка с кореля. не плакала Отпускаю ее в небо Как Чак Норрис, я очень круто. Забыл мне А там где ты живешь, подожди где... Если у всего тут есть сына, то я, я Я потерял сон, потерял вас, потерял все на потерял страх When you buck up Shake, shake, shake, my fucking name's the money Beach work, work, I'm sparking on your body What was only for money Amore more è good Почему тогда мне груз? Та-та-та-та-та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 Именем красивым девушка мечты Это листок Запот в 12 на карте я заполнен. Мне давно уже не 18, суки. Твоя любовь, сука, твоя любовь. Я проснулся там, где снова нет солнца, и это гетто, а я уже давно к этому привык, я иногда холодно...